Бам -бам. Вот мы и вернулись со второй частью Нашей рубрики, откуда берутся комиксы В гостях у нас снова Или по-прежнему Катя Безрукова, она же Кода Она же создательница комиксов Драконы тоже люди, Рэмпэйдж и почти Герои Меча и Маги И в этот раз мы расскажем вам о том как и Катя расскажет, как она Собирала вокруг себя Творческих людей, как они вместе Организовали группу Гараж Как, да, как они вместе весь этот процесс Продумывают и организуют ну и много-много много другого интересного. интересного, да. Мы опять же напомним вам, что здесь мы спрятали в меню самые интересные ссылки для вас, так что открывайте, смотрите, ну и все остальные ссылки ждут вас в описании, ждем Модель. ваших вопросов, комментариев и приятного просмотра. Погнали. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? У вас в команде опять же есть человек, который предлагает запустить какую-то эпическую линейку на сразу 20 комиксов Есть что-то такое прям серийное в планах? Пока у нас единственное, что серийное есть, это «Мафия из гаража». Но оно не крупное, но оно будет, думаю, в любом случае развиваться, потому что мы хотим по нему делать и пол полнометражный комикс, как мы так называем, скажем. Так, сейчас это именно комиксы-стрипы, короткие комикс зарисовки про нашу творческую жизнь, но мы Сипация. хотим сделать и полноценку. Там посмотрим, как зайдет, как получится, и, возможно, оно может стать и серией. Там мы больше еще смотрим в зависимости от того, сколько сил потрачено, сколько... Отдачи в этом было, насколько самим художникам это понравилось делать, потому что в целом, может быть, и ситуация, что это не особо зашло, но художнику было настолько в кайф это делать, что такие, ну, ну, ладно, давай. Ты сказала, что Rampage был такой попыткой попробовать что-то более Длительная по сюжету Сейчас уже есть какая-то задумка Или желание сделать что-то действительно Такое вот длительное Или все-таки Рэмпэйдж для тебя как раз Попытка, которая началась вроде как Не совсем масштабно Но уже разрастается По факту Рэмпэйдж то есть та полноценка Которую я сейчас хочу доделать до конца Потому что я опять же научилась о своих ошибках И теперь Хоть вот первые четыре главы первые том они писались в основном на рандом то следующий я уже прописала заранее синопсисы для всех глав, что будет происходить, я уже прописала лучше персонажей, потому что у меня есть такая э, привычка, скажем так, для кого-то плохая, для кого-то не очень, э, то, что я люблю персонажей основывать, ну э, так как я вот тут тем более не хотела запариваться, я персонажей основывала на реальных людях, то есть на тех, кого я знаю и, и себя беру тоже в том числе. Но теперь я этих персонажей проработала так, что они теперь только по внешности могут в целом совпадать и только какими-то мелкими совсем паттернами. И как бы прописала им мотивации, прописала им предыстории, прописала, что будет вообще дальше. Теперь я знаю, сколько у меня глав в целом выйдет. И у меня уже есть планы. Так что это стало считай моей полноценкой. А та, она, как а та, которая сказала идеальная, она стала жертвой перфекционизма того, что она даже не начинается. Никак. То есть персонажа я делала и прочее, но ну никак оно не выходит. Вот приходится наоборот заново перерабатывать, чтобы оно стало попроще, чтобы еще что-то с этим можно было когда-нибудь сделать, когда у меня ремпейдж закончится. Правда, это еще не скоро, но. Тем не менее, расскажи, пожалуйста, о том, где вы все складируете свои комиксы и держите. Все комиксы у нас хранятся у М Марии и ассистента. У нее кухня полна комиксов. Там сейчас их, наверное, около шести тысяч, и сейчас, наверное, поменьше, но у нее было время, когда там было около их шести тысяч, пол кухни у нее просто забито коробками. Особенно весело, когда приезжают как раз комиксы три тысячи экземпляров, и когда три человека тащат их на четвертый этаж это прям мякотка в этом плане. Ну, то есть назовет на помощь понятное дело, народ, чтобы ребята, нам надо на четвертый этаж это тащить. И кто может, тот помогает. У вас на кухне лежит огромная, скажем так, стопка комиксов. Вы, да. вы же продаете комиксы еще через интернет, получается, заказывают и. А вы вот это все собираете, если много заказов, идете на почту и отсылаете всем, всем по адресам, получается, за один раз или так? А, да, получается, у нас как, получается, у нас этим занимается, опять же, у нас незаменимый ассистент Это вообще хороший совет художнику, заведите ассистента, это прям... Это каждому человеку хороший совет найдите себе человека-ассистента Uh, если почтой, то ассистент копит какое-то количество заказов, экипа их, я думаю, в какой-то один день вы вывозит, ну и отправляет почтой. Uh, yes. Иногда бывает, что самовывоз, то есть можем, могут там пересечься на какой-нибудь удобной точке метро и передать там, если в Москве, понятное дело, и удобно. Но и распространение по магазинам занимаемся не мы, этим занимается комикс-паблишер как наш агент, по факту. Мы через него не издаемся, а оно нас распространяется, скажем так, по магазинам. Мы им иногда отгружаем часть комиксов, которые у нас там заказали, и mm -hmm. они собирают это и развозят по магазинам. Ну, получается, они получают часть продаж или просто вы им делаете скидку? Oh, да, мы, мы, мы с ними расплачиваемся. Можешь ли дать какие-то советы людям, которые хотят печататься и не знают, куда обратиться? Может... По поиску издательства yep. или по поиску типографии? Ну, самый простой вариант, это как бы, думаю, все равно напечататься через издательство, потому что у тебя затрат в этом плане не будет. Если нет особо денег и хочешь немножко подзаработать, то лучше, понятное дело, идти напрямую к издателю и спросить, там можно ли через вас напечататься и какие там у вас условия и все такое можно узнавать эту, вот, вот эту информацию у разных издательств по комиксам, там смотреть вообще печатают ли они комиксы или это их основной профиль и так далее. Если же искать типографии, то, во-первых, можно спросить совета у тех же издательств, потому что это будет полезно, а если самостоятельно, то проводить какую-нибудь разведку, потому что не обязательно в типографии, которая находится недалеко от дома, будет выгодно что-либо напечатать. Мы поэтому печатаем наши комиксы вообще в Нижнем Новгороде, потому что это получается с доставкой до э, дома ассистента выходит выгоднее, чем в Москве вообще заказывать. Какие-нибудь стикеры мы печатаем в Рязани, вот в Москве мы печатаем плакаты и открытки. То есть у нас вот так вот это выборочно работает. Раброс. Раброс, шостная, да такая Ну просто так выгоднее получается, реально. Просто провести разведку в своем городе, посмотреть, где какие условия на это время потратить и потом взять для себя самый подходящий вариант. Расскажи, пожалуйста, о вашей гаражной мафии и вообще о том, как вы все собрались. Может, какой-то был особый момент, когда или ты случай. почувствовала... Вот просто мы знаем, что по собственному опыту, что очень трудно собрать людей до кучи что-то им пообещать или сказать, давайте это делать, да, собственно... не знаешь, как отнесутся. Как вот было это для тебя собрать вокруг людей? В этом плане было хорошо, потому что у нас цели особой не было, мы собрались по приколу, как бы, и мы друг друга уже знали, мы как кучка друзей, так что здесь проблемы с этим не было. Проблема была уже потом сделать так, чтобы всем было чем заняться и никто прям совсем вниманием не обделял, чтобы ни про кого не забывали. Это уже другое дело. Вот. А потом как раз, когда новые люди к нам пришли, художники, вот ассистент к нам пришла, то уже мы начали все более четко распределять что у нас, ой, у нас есть художники, у нас есть сценаристы, у нас есть так называемые импрессарио, как раз ассистенты, ну, сценаристы у нас, у нас работают над сценариями и помогают художникам, кто начал делать какой-то свой соло-проект с их сценариями, ну, и плюс закидывают идеи и, ну, раскадровки по мафии из гаража. И художники рисуют, а импресариус занимаются именно организационной всей деятельностью. Типа там товар пересчитать на фестиваль, э, заявку подать с организаторами, поболтать с ними, поторговаться. В общем, они как менеджеры такие. На самом деле а. уже у вас похоже на какую-то такую неофициальную организацию. Это Мафия из гаража у нас все по должностям, у нас mm -hmm. у каждого есть свои должности в целом. Э, типа есть псевдо иерархия, но на деле все относительно равны. В этом плане. Просто чей-то голос может весить чуть больше, чем другой, просто из-за опыта. Каверзный вопрос. Мне интересно, как у вас происходит разделение, скажем так, дохода, добычи? Так же происходит пропорционально или... Мне кажется, ты сейчас смуту в гараже. У нас это все нормально обговаривается, в плане того, что... По факту, чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. У нас здесь прямая зависимость, ну и... Понятное дело, что есть комиксы, которые лучше аудитории заходят, есть те, которые пользуются меньшей популярностью. И за счет продаж более популярных комиксов мы можем напечатать более непопулярные комиксы, но просто, чтобы они тоже увидели свет. То есть тут зависит от того, что ты делаешь, сколько ты делаешь. Иногда мы некоторым художникам там, советуем, мол, давай ты, это у тебя комикс сейчас плохо заходит. Давай ты немножко на мерч порисуешь, чтобы она точно э, с большей вероятностью заходила и продавалось. Типа, Сделай пару паков стикеров, там любые, или я тебе могу там, сам подкинуть какие-то идеи, мы с этим очень помогаем. В этом плане мы друг к другу как бы открыто относимся. Ну и если там кому-то что-то не нравится, мы сразу об этом говорим. Ты говоришь, что у вас такой свободный больше стиль, свободное общение. Есть ли у вас понятие такого, что мы отстраиваем бизнес-план на ближайший год, что мы будем продавать, куда мы поедем на фестиваль и так далее? Типа плана у нас есть. Обычно типа. на год как раз мы делаем, да. и потом сравниваем, что у нас получилось здесь сделать, что не получилось сделать. В любом случае мы на это смотрим как бы оптимистично-реалистично на все эти планы. типа Вот мы делаем то, что надо делать и что сделать обязательно. Ну вот у нас есть список того, что прям очень надо сделать. Mm -hmm. но И есть там, например, планы, а вдруг получится сделать еще вот такую тему. Там, вдруг получится спешл сделать, вдруг получится еще что-то. Но это такие планы, которые... Мы понимаем, что было бы хорошо их сделать, но если не получится, ну, ну с кем не бывает. Оптимистичные все. планы, не страшно. Или, например, как раз у нас, когда у нас периодически проходят какие-то общие сборы, где мы как раз обсуждаем, кто еще в какому сроку может сделать. Там мы сразу спрашиваем, какой художник может сделать в каком-то сроку определенный там, сборник или определенное количество страниц. Просто чтобы посмотреть по мере сил. Потому что у нас кто-то полностью занимается рисованием комиксов как я, а кто-то еще параллельно учится, параллельно работает. Мы это все как бы понимаем. Кто-то выпадает на время сессии mm. и вот подобное. Ты сказал, что а, вы больше как команда людей, которым интересно зависать вместе, делать то, что им нравится. Но не мешает ли это процессу работы вместе, как если вы собрались и не оттягиваете, да, да. не, не хотите работать, или вы работаете именно поодиночке? Иногда это мешало, но опять же, мы именно большой кучей встречаемся редко, мы все работаем на своих точках в любом случае, но именно вживую имею в виду. А так, понятное дело, что у нас возникают периодически какие-то споры, потому что люди у нас достаточно разные mm -hmm. в плане характеров, мнений. У вас, как у творческого коллектива, есть какие-то планы на будущее? Или у вас это пока идет как переменная? А, мы делаем это по вдохновению, это делаем по настроению, а так, как получится, так получится. А mm -hmm. планируете собрать большую команду и делать больше комиксов? или Студию открыть? Как Баббл? Не, планы есть, у нас есть план э, когда-нибудь снять офис, э, чтобы у нас именно была точка, где мы можем работать именно вместе, потому что когда работают люди в одной точке, продуктивность как-то она более стабильная получается, особенно если есть точка, где работает дома, ты все таки расслабляешься. Ну и не ну у да. всех есть с этим дисциплина. Там вдохновение, Да, Да-да-да, там сразу можно проще помочь. Мы пока практиковали эту тему с некоторыми художниками, когда мы... Сразу решили сделать наперед некоторые комиксы, то есть по мафии, то есть нам они же комиксы-стрипы, и чтобы мы заранее сделаем сразу много штук, чтобы их распределить на некоторое время, чтобы можно было своими другими проектами заняться. Мы делали практику того, что мы у двух наших художниц, которых мы... Они вместе Марго и Олис, то есть Марго Олис, но мы их называем Химера, потому что мы обычно к ним обеим обращаемся сразу. И с художницей Ионич, мы вообще у них в квартире решили попробовать в течение месяца вот именно сидеть, работать, и в целом это было достаточно продуктивно, потому что чаще как раз я приходила и помогала им сразу. Не надо было там печатать и да, подумать о том, как правильно это напечатать, можно сразу ткнуть пальцем и сказать, что не так и что так. Так что есть план на... Вот. Теоретический офис, есть планы, на понятное дело, на новый комиксы, новых людей тоже Расширяться потихонечку ну, вот. Сейчас останавливает именно то, что в финансовых планах да, не хватает средств, да, чтобы открывать финансовые офис. планы они часто не, не очень помогают, особенно когда ты занимаешься самоздатом Понятное дело, а в кредиты не особо хочется уходить, так что мы пытаемся как-то вот, вот чем есть Поэтому у нас есть и комиксы, опять же говорю, которые приносят большую часть прибыли, но на эту часть прибыли можно напечатать менее популярные комиксы, чтобы они просто увидели свет, мы все равно их будем продвигать. С нами нередко бывает такое, что а, появляются, ну, когда ты люди видят, что ты рисуешь, делаешь комиксы, комиксы замечают, появляются люди с гениальными идеями. Бывают ли у вас такие люди, которые говорят, у меня есть гениальная идея, пожалуйста, начните над ней работать, а я буду... Ну, зарабатывать, грубо говоря, деньги. Есть ли у вас такие люди, и как вы на них реагируете? Бывают такие люди, но мы обычно говорим, что... Ну, как бы мы иногда даже можем ознакомиться с этой идеей в любом случае, но мы чаще скажем «нет», просто если человек скажет почему, то мы скажем почему. Мы в этом плане достаточно прямолинейны, иногда бываем жестоки, или но и все равно пытаемся как-то смягчать в этом плане. Это меня навело на вопрос: вас группа людей она полностью закрыта? Просто я думаю, если люди будут смотреть, это им будет интересно, можно ли к вам как-то попасть и поучаствовать вместе с вами, поучиться у вас, или у вас уже все закрыто и вы пока не принимаете новых людей? Мы периодически Присматриваем новых людей, иногда их зовем сами, иногда могут сами кто-то к нам прийти и сказать: Вот, я хочу вам помогать, но, ну, ну, или там как, прийти к вам как художник, то нам главное, чтобы нам показали портфолио. Если нас все устраивает, то мы пытаемся устроить собеседование вживую, потому что вживую человек общается не так, как в сети, мы уже это mm -hmm. не раз проверили, чтобы узнать вообще, чем человек живет, насколько ему это надо, Вообще заниматься комиксами, потому что мы понимаем, мы сразу предупреждаем, если он нам понравился, мы предупреждаем о том, что финансы первое время, скорее всего, тебя не будут радовать. Возможно, это будет попозже. Там, тебе надо будет делать вот это, вот это, вот это. Ты, ты уверен, что хочешь этим заняться? Вот, вроде такого, чтобы это было максимально осознанное решение. Ну. Иногда, ну, в любом случае, если кто-то хочет именно спросить совет Или там, именно спросить, просто поинтересоваться лично там для каких-то своих проектов то Мы к этому в целом открыты, мы спокойно на эти вопросы отвечаем Нам можно сообщение сообщества написать кому-то в личку Если она открыта, и мы просто спокойно говорим тему про Хорошо. ситуацию Кто-то хочет пойти печататься, мы скажем, что делать Если скажут просто оцените работы, мы прямо это оценим Получается, вы работаете только с теми, кто доступен, кто находится рядом с вами, или у вас был все-таки какой-то опыт работы удалённый. с тем, кто удаленный, член команды, какой-то. У нас было у нас один член команды, жил раньше в Самаре, mm -hmm. но потом он переехал в Москву и нам стало удобнее <laughs> в этом плане. И у нас была девочка из Питера. Она пока ушла у нас из гаража, потому что она ушла на другую работу, там она начала заниматься другими делами, поэтому совмещать у нее не получалось. Ну, это как бы ну, все понимаю, все дела, но мне пока просто периодически может покрасить дракон, тоже люди, а, например, мы все равно как бы связь имеем, и мы часто у нее ночуем, например, если у нас письма в Питере а. по вписке, well, почему? И она не против. А, ну, получается, mm -hmm. это люди, которые сами к вам приходят, просят или вы ищете прям целенаправленно. А мы не успеваем по этому проекту, но хотелось бы к срокам mm -hmm. и ищите обычно а к, к нам приходят именно, а. потому что в целом мы пытаемся рассчитать так, чтобы на, нам проектов хватало на, в, на всех, на все. Примерно рассчитываем, когда у кого какой проект заканчивается и когда человек, например, освобождается немножко и может заняться чем-то еще. Ну часто это... вкладываетесь в сроки, вот спланировали, надо это закончить и стопудово закончить. Или кто-то обязательно придет на помощь, выручит и дорисует там еще 20 страниц. Бывает чаще всего не, бывает такая ситуация, что кто-то прям совсем не может успеть. Иногда мы, ну, там нас, например, могли заранее предупредить по поводу того, ну, у нас одна художница она диплом сдавала, она заранее нас предупредила о том, что у нее будет диплом, она не будет доступна месяц три. Мы такие М -м, хорошо, у нас есть варианты такие, что давайте ты доделаешь точно долги. Если сможешь, там, доделай то, что... Она, по-моему, даже сделала работы наперед за эти месяцы, она их сдала сразу, и потом на три месяца вообще не трогали или, там сколько-то времени. То есть она могла заранее сдать работу. Если такой возможности нет, то мы как-то еще договариваемся в этом плане. Главное все равно потом работу сдать. Либо в срок, либо, либо в третий срок, скажем так. Ну здорово, а -а -а. когда есть такая сплоченность, и можно обо всем договориться, и сделать все, так как нужно. Вот ты говоришь о сроках, это звучит прямо как полноценное издательство. Как вы выбираете сроки, соответственно, какому-то графику или да, подсобытия, под фестиваль? Мы больше от события и по возможности, ну, по графику какому-то выходу это больше по возможности. Если вообще получается такое сделать с какими-то комиксами, потому что, опять же, у всех скорость разная, у всех все по-разному получается. У нас именно четкий график на мафию из гаража, что должно быть, на данный момент у нас график, что должен быть один комикс от человека, а у нас как бы художников прилично, то есть... Человек, у нас человек 6 художников, возможно, у нас новенькие появятся, будет еще больше. То есть это, получается, все равно за месяц, даже если один человек сделает один комикс, это уже приличное количество, которое можно распределить там уже неплохо на выкладку. Потом мы немножко это поменяем, но тем не менее, на мафию у нас всегда есть какой-то четкий срок. Да. С другими комиксами по-разному. У нас сроки больше ставятся, что мы. Хотим напечатать этот комикс к вот этому фестивалю. Успеешь ли ты? Вот, обычно вот так работает. Если не успеешь, давай успеем к вот этому фестивалю. Ну, потому что пытаемся приурочить какому-то мероприятию в любом случае, чтобы у нас состав продаж был получше в этом плане и больше людей вообще узнали про этот комикс. Расскажи, пожалуйста, о вашем самой сдате. и получается ли сейчас вот... Захотели печатать, и захотели, можно отсрочить чуть-чуть. Ну, допустим, по сравнению с началом, когда нужно было искать возможность напечатать. Но сейчас, э, в любом случае, тоже надо некоторые э, сроки подбирать, потому что бывают моменты, когда типографии очень сильно загружены, и они, например, не могут очень быстро выдать э, тираж, особенно если большой. Там, у нас, получается, самый большой тираж был пока 3000 экземпляров. Это какой был комикс? Это, это Дракон тоже люди, у него тираж три <свят> <Сам издал>. тысячи. <свят> причем все еще. Он на широкой аудитории у нас и достаточно в возрасте люди его покупали. Например, в отличие от того же Рэмпэйджа, который чисто на подростков, я думаю, пойдет. Ну или на, на моих ровесников. Потому что драки и прочее. <свят> <свят> да, да, да, да. Расскажи, пожалуйста, о фестивалях, которые вы посещали, побывали, какие бы ты хотела выделить больше всего на которой тебе вот прям понравилось почему да и почему ну понятное дело что вообще самый прибыльный самый крупный фестиваль в любом случае является это Комикон раша который московский именно потому что там народ активно приходит это уже достаточно такая устаканившаяся штука и он у нас как раз самый активный настолько что мы порой даже до туалета дойти не можем просто за день сейчас закрылся уже старкон Насколько знаем, ну, мы ездили на него регулярно. Mm. Извини, um, я подумал yeah. просто, что надо ставить прилавки сразу около туалета. Там и в любом случае толпа, поток будет сразу yeah. проходить. Ну, Толпа-то толпа будет, но, то, возможно, она будет не, не заинтересована не в нас Бывает проблема, если кого-то из малоизвестных художников посадят с очень известным художником Рядом сработает скорее тема того, что очень известного художника заметят, а этого проигнорируют То есть лучше их как-то равномерно в этом плане посаживают То есть это может выгодно сработать, если вот эти два художника друг с другом сконнектятся И будет все хорошо, там и будет какая-то взаимопомощь а так его могут просто проигнорировать yeah, в этом плане. Интересно. это как ты рассказывала то, что к вам подходит и выбирает из вас, из, из вас любимчиков у стенда, да, и покупает да, бывает, только и у него комиксы. Кто выбирает любимчиков, если у любимчиков новинок нет, то мы говорим, ну вот можете попробовать познакомиться с работами другого нашего художника. М -м -м? Надо ну, пробовать конечно. так. А, ага. У него нет случайно ничего нового? Вы раз такой комикс ему дали. А, вот новый комикс, вот от него. Скорее так. У нас есть новиночка от другого автора. Мы в этом плане не привираем, мы говорим только в этом плане. Мы честные, мы не говорим, что это работа от этого уже художника. Мы говорим, что нет. Это работа от вот этого художника, это от вот этого. Но если хотите, он может поддержать. Или подписать. вроде такого. Ну, не можете мерч посмотреть. Это как раз тема с авторским комиксом. Что ну, отличие авторских работ от э, фанартов, если ты делаешь фанарты, и к тебе приходят люди, то они сразу знают, зачем они идут, они идут сразу смотреть, они сразу знают персонажей, им не надо ничего объяснять, как бы все в порядке. А когда авторские работы, то тебе надо все-таки как-то с людьми говорить, чтобы понять: это сделали я. Я художник, я умею рисовать. Да, это Тут мои подпись. Да, если... да, ну, это мои персонажи, они тоже интересные. Хочешь, расскажу. Если не расскажешь, никто не узнает. Поэтому мы агрессивно торгуем, просто чтобы люди, во-первых, не боялись с нами разговаривать. Мы сразу как бы позиционируем, что мы не будем впаривать, мы просто с тобой разговариваем. Вот. Просто даже если ты ничего не купишь, просто запомни нас. Нам этого достаточно. Еще очень клевый фестиваль в Рязани, без аркон. Он вообще как бы такой более лайтовый, он такой дружелюбный, потому что там все-таки все ведут себя как свои, все как бы, все хорошо. Там больше идет тема. Ну, да, там подзаработать тоже можно, но там все еще очень хорошо друг с другом общаются в этом плане. То есть все очень длинненько. Юникон в Беларуси тоже очень крутой фест. Он такой достаточно крупный, изначально был как фестиваль стендов. Ну, то есть, там только были стендовики и как бы, в Беларуси не сразу привыкли, что, например, в первый день там можно и комиксы какие-нибудь купить, посмотреть и так далее. То есть там пока он, ну сейчас он уже получше стал, но все равно он очень крутой фест. Куда дальше всего вы заезжали с фестивалями? Мы были как-то в Новосибирске, ну в России, Беларусь, Это у нас больше пока дальше никуда не выходили, но мы были там в Мурманске, часто бываем на Поларконе, на Поларфесте. В Новосибирске мы были один раз на Попкорне. Ну, там иногда приходится иногда выбирать между фестивалями, на какой поедешь, на какой нет, потому что они иногда совпадают с датами. Ну, или если получается, то и по финансам тоже, то мы еще и можем разделиться. И плюс иметь большую команду, можно разделиться на несколько фестивалей параллельно. Да, У нас было до пяти фестивалей в один день. В разных городах. Вы стримы не устраиваете прямо на фестивалях, что и зрителей призвать да и, и те кто на фестивале и те кто за вами следят сразу о они там есть я приду сейчас же не пока этим не занимались потому что нам, мы обычно заняты тем чтобы с, другим, с народом на фестивале общаться мы если этим и займемся то если фестиваль прям грустненький или там мало народу приходит потому что больше всего мы устаем с фестивалей на которых именно нет ничего то есть или не происходит особо ничего если куча народу приходит к тебе или просто стабильно а, то ты устаешь меньше, потому что ты всегда что-то делаешь. Ты не успеваешь вообще понять, что происходит особо, или твой организм. Ты можешь забыть поесть о том, что ты хочешь, есть. А потому что смотришь: о, 6 вечера фест уже закончился. Ну, с Камиком примерно так работает, когда четыре дня проходит просто вот так вот. Так... Не Мне понравилось да. название грустненький фест. Да, это такое. Ну, грустненький фест это чаще бывает на каких-нибудь аниме-фестах, где приходят с малым количеством денег, и понятное дело, что они могут мало что себе позволить, но мы, мы свои комиксы разрешаем почитать вообще прям там, на месте, если им скучно тоже. То есть, или, например, люди ходят волнами, когда происходит косплей-дефиле, люди внезапно пропадают, косплей-дефиле заканчивается, люди появляются, и мы называем это волны людей. Когда волна прошла, мы такие Это ладно. просто те люди переоделись и пошли косплеить. И тоже вариант может быть, кстати. Всякое бывает. Расскажи, пожалуйста, о каких-то необычных случаях с фанатами. Нет, один случай, это был не с фанатом, <laughs> но а, просто история с фестивалей, про такой фестиваль, как Московская конвенция комиксов. У этого фестиваля не очень хорошая репутация сама по себе, <laughs> потому что организация там очень странная, так как когда мы два раза подряд ходили на этот фестиваль, почему-то охранникам, во-первых, говорили, что сначала они пускают посетителей, потом участников фестиваля. <свят> Пустой зал. <свят> То есть это было крайне странно. И мы как раз, там была я, Маша и вот Илья, э, который вот на заднем фоне сидит, как технарь, да. <свят> И, в общем, сначала мы пошли в главный вход, и такие, в смысле, как, как это работает. Ладно, мы пошли в черный, ну не в черный вход, во второй вход, думали, что он для участников. <свят> и... Э, но охранник нас все равно не пускал, говорил, что сначала пустители, потом участники. Мы не поняли, почему им такое распоряжение давали, честно. А И в итоге, короче, Маша, она как бой-баба, она начала говорить, что нет, мы должны сейчас пройти, какого черта, вон там один наш человек? Она блефовала в этот момент, если что. Почему один человек вон там прошел, а мы не можем пройти, какого черта? В общем, охранник сдался, он пустил нас. Он пустил с нами Илью, у которого не было бейджика, и пустил еще магазин, который не мог сам пройти. Поэтому получилось вот так. Во второй раз была примерно такая же ситуация, только мы договорились быстрее. Там потом кто-то в статье, по-моему, какой-то или где-то еще написал тему того, что, блин, мы что-то не могли никак войти, но потом пришел гараж и все разрулил. <сélок> <сélок> Сработало так. И еще была тема с тем, что на московских фестивалях периодически появляется некоторая бабуля, которые любит мошенничать и подворовывать у тех же художников мерч. Мы достаточно ее долго выслеживали, на самом деле. Она хотела стащить брелок, э, сказав, что я сейчас пойду на улицу, посмотрю, светит стрел в темноте, и ее ассистент отвечает, она не светится в темноте. Но я пойду проверю, он не светится в темноте. Ну или была тема с мошенничеством, того, что когда протягивают тебе 5000, художник начинает искать там, сдачу, она сама... Бабушка убирает 5 тысяч, но говорит, что она дала уже тебе 5 тысяч. Но как рассеянные люди, понятное дело, могут с этим запутаться. Ну, да. ну, да. и, и мы, короче, эту бабушку выслеживали достаточно долго на самом деле, потому что ассистент не могла ее никак сфоткать и среагировать, потому что она часто именно в этот момент оставалась одна. Там Или либо я отходила, либо кто-то другой из наших отходил. Последней да, московской конвенции комиксов, которая вот в 18 году, получается, она была. Там нас было пять человек, поэтому Маша сказала Илье Фас, и он пошел ее сфоткал, и потом эта фотка как раз разошлась по сети, чтобы люди хотя бы запомнили, кому надо, кому надо быть бдительней. Мне кажется, ее еще трудно было поймать, потому что она меняла внешность такая бабушка косплеера. Если бы была косплеером, было бы жестче, да. В завершение. Дай парочку. Три совета, может, больше начинающим художникам комиксов, и вообще че чего ожидать, когда ты только берешься за это дело. Ну, наверное, самое первое, что мне приходит в голову: это -гни свою линию. Э -э, в плане того, если ты хочешь сделать какой-то комикс, но боишься, что он будет какой-то узкомнаправленный, то все равно делай, аудитория, какая-то да найдется. Чего только люди не читают, а чего люди только не фанатеют на самом деле. Также адекватно оценивать вообще критику, которая приходит со стороны и пытаться адекватно реагировать на неадекватных людей, скажем так, чтобы скажем так, максимально показывать себя как. Я, я адекватный, ты неадекватный, но я не опущусь за твоего уровня, грубо говоря. То есть, потому что неадекватные люди, они есть везде, просто с этим смириться и как-то пытаться с этим жить. Мне кажется, это надо приходит... надпись на майку. Я адекватный, я не буду высказывать на твой уровень, смиритесь. <свят> <свят> <свят> ну и если приходит именно адекватная критика, как разбор, то реагировать на нее как положительно, потому что человек реально может просто прийти и попытаться помочь тебе. Mm -hmm. Понятное дело, что иногда это бестактно может случиться, когда ты никого ни о чем не просил, и человек приходит и тебе вкидывает вот эту инфу. Но сначала можно позлиться где-нибудь, походить, побомбить, например, часик. Потом, когда стынешь, еще раз пересмотреть вот этот текст и не по... подумать о то что ты действительно хочешь, пом... то, что действительно надо поменять, а то, что, например, больше вкусовщина. Там, если человеку не нравится стиль аниме, это его проблемы Если ему не понравилось, что у персонажа сломано колено, то, наверное, над этим надо задуматься. Особенно, если это не было запланировано, вот, вроде такого. Вот. Смириться с тем, что с э, уже существующих персонажей буду сравнивать с твоим персонажем и наоборот, потому что это вообще классическая тема, с этим тоже надо просто смириться. Потому что я знаю людей, которые агрессивно на это реагируют, я ну это же неизбежно. в смысле, это как бы, какой смысл на это агриться, если и так, как бы, есть... Понятное дело, что какие-то мысли будут совпадать, но ну, и в любом случае, даже если внешность одинаковые персонаж в твоей вселенной это персонаж это не тот персонаж из другой вселенной если того же там, Наруто засунуть в другую вселенную это будет уже другой Наруто мне кажется это, вот эта связь это такая первая попытка этих людей найти что-то общее Поэтому, когда они видят связь, ну, это скорее они готовы к, к тому, что ты им предлагаешь. Но пока осторожно. Да. Да, то есть это не исключено. Это, этом... Нет, конечно, с какой стороны у кого-то это может реально быть наездом, то, что это персотый короче, короче, них персонажа. А на деле просто кто-то сравнил и увидел некоторые просто паттерны. Агрессивно я бы на это не советовала реагировать. Ну, просто реально человек мог найти что-то такое общее, и может даже реально ему ваш персонаж ему будет даже больше от этого нравиться mm -hmm. начнет, потому что о, мне с тем персонажем закончились все истории. Я теперь буду за твоим наблюдать, потому что они очень похожи. Мы хотим тебя поблагодарить. И Илью, кстати, тоже поблагодарить за то, что помог нам все устроить. Виртуальное d5. Да, виртуальное d5. Да, спасибо большое. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Итак, в этот очередной раз мы уже ставим точку в нашем общении с Катей. Но мы непременно вернемся как-нибудь и поболтаем, потому что приятно узнать какие-то новости, новости какие-то новинки из мира комиксов. И мы. Говорим, Катя, тебе спасибо. Друзья, надеемся, вам было интересно и полезно, и вам понравилось то, что. Катя рассказывала, и вы уже то, сейчас чем хотите побежать да. купить комиксы Rampage. Да, или почти Герои Меча и Магии, которые вот-вот выходят. И можно это сделать прямо по ссылкам под этим видео. Да, потому поэтому... что там есть все, да. И благодарим вас за то, что вы смотрели, за поддержку, за то, что вы смотрели наше прошлое видео Мы видели, что вы спасибо подписываетесь, большое. ставите лайки Спасибо вам огромное за это И на этом, я думаю, все Да, Будем Увидимся, прощаться да, И счастливого конца света, друзья Пока!